Несмотря на то, что наплыв абитуриентов немного стих, приемная комиссия продолжает свою работу. 22 августа в Казанском федеральном университете вышли очередные приказы о зачислении студентов-контрактников, подписанные ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Первым приказом было зачислено 1430 человек от абитуриента из России и страны СНГ, а вторым приказом студенты из дальнего зарубежья. Во втором приказе из дальнего зарубежья, вот это первая волна их зачисления, там всего 227 человек. Это первый, кто уже заключен договора, прошел вступительное испытания 8 сентября. Это еще будет один приказ по иностранным гражданам. На сегодняшний день в Казанский университет всего зачислено 11 087 абитуриентов. На бюджетную форму обучения 5 392 человека, а на контрактную 5 695. Примерно еще полторы тысячи мы ожидаем приказом 29 числа. И таким образом мы плановые показатели 12 772 надеемся закрыть. Казанский университет зачислены 84 бальником Из них на бюджетную форму обучение 71 абитуриента, на контракт 13 человек. Из них, значит, больше всего 100 бальников это по русскому языку, 51. Далее идет химия, 15. И по. Шесть человек это были зачислены информ... по предметам информатика и истории. Что касается призеров и победителей Олимпиад, то всего зачислено 34 человека на бюджетную форму обучения. В прошлом году победители, победителей призеров было у нас зачислено 22 человека. То есть вот очевидный рост на лесу. В этом числе у нас три студента уже теперь. Это выпускники наших лицеев. Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета, по данным на 24 августа заключено уже 7204 договора на контрактное обучение. Анна Глазунов, Ленардо Летьяров, Универньюз.